Мой конструктор немало ночей не доспал, На заводе меня воплотили в металл, И под небом афганским я честно летал, Бил чужих, а своих из огоня доставал. Мой пилот часть меня был и молод и смел, В ночи в дождь, и в туман, и в огонь он летел, И мотор мой звенел, песню вольную пел, Дикий гусья, и жизни другой не хотел. Все невзгоды мне были, как с гуся вода, Но на родине дальней случилась беда. Это значит, что надо скорее туда Все, что можешь и даже не можешь отдать. И опять днем и ночью, и в дождь и в туман Нет ракет на пилонах, но это обман. И не хуже других я тогда понимал, Что и здесь, в этом небе, здесь тоже война. Облепили мне брюхо тяжелым свинцом, Стал я будто бы в бронежилете бойцом, И пилот, старый друг, с посеревшим лицом, Вел меня над трубою кольцо за кольцом. Что случилось со мной? Почему? Не пойму я в стихии своей, но как будто в плену. Вот обломок винта впереди промелькнул. Я в воздушном своем океане тону, Как ты мог, как ты смел, я ж так и верил тебе. Я же слушал тебя и с тобой не робил, Как ты мог ошибиться не трос тут задеть, Вынося приговор мне, друзьям, и себе. Мы же стингер с тобой обманули не раз, Избежали мы смерти от огненных траст, Ты поэт был, а я был твой верный пегас, А теперь три секунды осталось у нас. И понять не успел ничего экипаж, Слышу скрежет и он нам, как траурный марш из пламени наш, Похоронный плюмаш, тишина и конец и шабаш.